Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. Э, игра Force. О, Game. загружается уже в Мардер да. да. Мис, Кстати, э, Black Channel вообще в этот режим не играл, а я да. уже наиграл 49 уровень. Да, у меня первый. Не ну, второй мой уровень. Просто не винный. А, я нормально, не винный. Ты как. Ты кто? Я иноцент. Я не винный. Я просто. Первый. А, у тебя, у тебя на русском робот? Да. А у меня на английском. Почему? Вот так вот бывает. Я сразу хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, а кто не кушает, взять, кто не и покушать. Че, кофеек с печенькой, с бутербродиками. С сушами, все, короче. Mm -hmm. Все, попасть. А, все, я учусь. Кто, кто, кто, кто. Я не знаю, девочка какая-то. Девочка, я... все, слигаемся все девочки, которые здесь есть. По-моему, желтые там, я mm не -hmm. помню. А, окей. Чай, я найду тебе. А, вот, ты бегаешь, монетки собираешься. Нет, чай найду убийцу. Вот, я знаю кто убийцу. С ножом бегает. Ага. Угу. Вы mm -hmm. спали для убийцы, мне кажется. Всем. Все, у меня 40 планет максимум. Кого? Кто-то, кто был убит? С этим. А, вот ты... я ее вначале прям видел. Ну да, она меня убила. Отдельно буду очень. Так, давай хаос, хаос 2, хаос 2. Okay. Хотя я все равно тебе не знаю. Кстати, я, есть, я собираю монетки. Я... я собираю сейчас монетки на, на этот. На фейган. Okay. Мне очень нравится эта сейчас обилка. Типа как у тебя в, в руках пистолет, ты только нож. Mm. А ну, я типа... помню. А как пистолет достать? А только если ты шериф. А. Не на ну, Понятно. Так, здесь я знаю нынче, просто я здесь иногда и пользуюсь, Серьезно? Вот так вот. Оно Так Она... э э мне одну монетку и умираю. Одну монетку и умираешь? Не, одну и выиграю. А ну все. <с asynchronous> У меня был новый пакет монеток. Все, я уже двоих завалил. А эти всех завалил. Я всех завалил. Мужик. <с đó> <с их с đó> А чё ты это я подумал от тебя сначала, потому что ты не сказал, что ты. Потому что такие есть. Все, я уже половину всех завалил. Мужик здорово. У тебя мало времени, кстати. Да я сейчас одного завалю еще мне все хватит. А мужику бежал, короче. Куда-то. А, поздно. Так, кто ещё? О, стреляет кто-то. Он, он за... Это чел за телевизором в комнате. А я вижу, он бегает. Он стреляет реально. Не-не-не, еще за телевизором. А, попал, не попал. Мозил. Давай, стреляй, стреляй. А я... время сейчас идет, и все. А если ты... время пройдет, ты... ты проиграешь. Нет, я должен убить его. Чел, просто манти, манти, манти, манти. А все, уже время. Блин, ну я чуть-чуть, если пару секунд, я бы уже убил его блин ну, я почти выиграл почти знаете ну, я, я специально дожидался момента а дожидаться здесь момента лучше не надо а что а, а лучше в кучу убить там все кучи по почти бегали да лучше кучей мантен мантен ну вот и себя в кучу убил еще хуже было а так я почти всех завалил нет ты просто одним ножом можешь сразу пятерых человек убить Да. Да. Ну что-то я не убивал. Ну если они в куче прям. Ставят. Ну я в куче и ничего никого не убил. Что за фигня? Иду, кстати, почти все американцы тут играют. Это, а, да. Так, кто я? А я шериф. И на Я шериф. Yes, yes. Это картина, которая знает все. А где ты? Зиля Клусхер. хер. Не знаю. Я сейчас. Мне просто прокат. И я настолько банальном месте прятался. А ты. Настолько? Это, это место, наверное, все знают. Но смотрите, если сюда залезть, то еще можно здесь полезть. Отойди! Мой. Уйди, тебя видно! А ладно, я в другом месте спрятался. Тебя видно! Не поли меня! Меня не видно! Сейчас я... тебя видно! Чёрт, блин. Хорошо, я буду с пистолетом ходить! ничего Что? Вижу. Опа. У нас... Тут все доверять. Тут доверять никому нельзя. Никому, понимаешь? А у него 30 секунд. А, а по... ты время не видишь? Да время уже, время все, истекает. А я не вижу время. Как нету? 20 секунд 19. А, у меня все равно XP. А, да? Да. Е если девятьсот серёвов спит, то значит... У тебя мой вообще там время другое, конечно. Не, ну хотя нет. Ну, Какой другой мой требуем быть? Нет, не подходи ко мне. Я не доверяю тебе. Вот, на девятьсот все заканчивается. А, ну да. Ну, у меня немножко по-другому, конечно. Тут просто у меня наоборот. Время чьими-чьими. Чемячим... У тебя... А, Зе Миха. Так я его видел, по-моему но меня не убил. Конфликт Я танцую, я нормально. О, бейс, милитари бейс. Жалко, что тут флексить нельзя. А ну-ка, здесь можно флексить? Да, я, кстати, команду знаю. Это фле это не флекси, немножко. Е Нет, я знаю, я в когда в это на Робири играл, там был. Там во, был. во, во, Еденс команда. Где? Смотри, ты видишь, как я Да. Команда. Ну, я тоже неплохо танцую. <звы> <звы> Здесь а, я не вижу. у меня 23%. 23%. У меня 5. <звы> я уже не доверяю тебе. все. Ну, что, у меня 23%? Ну это все равно нормально. Уже камет кого-то. А! с грибом на лице! Грибовная грибовница! Тебя убили? Грибовная грибовница! У девочку, у которой гриб. гриб на голове! Гриб, гриб на голове! Гриб на голове! Чего? У, а, ч... я вижу, я вижу! Мухомор, да? Да-да-да-да-да! А я вижу, она, это, она на улице бегает. Она тебя видно? убила? Нет, я, я увидел, как она убила прям. А, значит, надо держаться от нее подальше. Это мухомор вредный. Это как мухомор. Ну, я в безопасности. Мне, в принципе, не грозит это. Одинно на улице бегает. Тут это меня волнует. жалко, что... и. О, она бежит, бежит. Стреляй, мужик, она бежит рядом тебе. тебя. ему хана, Она Беги. А, дверь закрылась. все, до свидания. А где? А не на улице? А дверь закрылась, то все? Я наружу напахаю. А я все, я убежал куда-то. Я на улице, нормально все. Откуда у тебя мама? Ой, я тебя вижу. Да я купил, все, У меня, я не смогу, у меня ничего нет. А ты В эмотишь, В Мотис купил. Эмотишь. Круто. О, там танк залез. Короче, я буду здесь стоять нормально. Сумсот. Блин, жалко, что на крышу запрыгнуть нельзя. <связывая> Кого-то убили. О, Зам. Вот она с мухомором бегает. Сумсотерка. Не, я нафиг отсюда. А ну нафиг. <связывая> Мне как-то не нравится уже. Где этот мухомор поганый? Где-то где-то бегает в кабинете. О, а, кого-то с... э, кого-то чкокнули. Кого-то прихлопнули. Вон она нахер. Вон она там бегает. Дай мороженое. Кого-то. Не могу. На клюк дай мороженое. На, привык Майнкрафт. Мы флагсим. Тупо флагсим. А что еще делать? А мы я подожду еще этого. Она пускай бегает на втором этаже тупит, а я буду здесь танцевать. Хотя там кого-то завалили. Да да да, флексим, флексим. А вон она бегает. О, вон она, сниссоятка. Она наша если что, не скидать. Так что пока сниссоятка, а? <laughs> сниссоятка. Тимон, по... рулет, да-да-да, вы выиграли. фу-фу, потихо слили. нормально. Слили. По времени слили, как можно. Да вообще. По-моему, даже никто не победил. А чё она нас же не умеет кидать? Наверное, я тоже не умею. А, кто я? А я, ну, в принципе, да. Шериф, я шериф! А я всё, я спрятался, я сразу спрятался. А а очень, я очень хороший месяц претензий. <связывая> Это отель. Ой, я эту карту знаю как своих пять <связывая> пять А, ну очень плохо значит. Вот он. Чё, очень хорошо. У меня пистолет. Кого-то. Заз... Я сейчас ж... чпокну убийцу. Идите Иди в середине, мой пистолет лежит В середине мой пистолет О, и не. И девочка с ушами это убийца. Я вижу, она кидает меч. Блин, нормально так она кидает. А, я Нет, я никуда не уйду. Я меня, меня прихлопнули. Да она уже кого-то прихлопнула. Она к тебе идет прихлопывать тебя. Нет, да я, я упал. Каким образом? Она в воздухе меня убила. Я выпрыгнул. вы этот киберспортсмен. В смысле? Это нечестно. Я выпрыгнул уже. Я даже не умею мечи кидать. Боже, зачем прятаться? Она все таки таки бегает и убивает. Кейсмасбокс 2018. Мистери Бокс 2. О, чай, кого-то убили. Всё убили. Победу. Прихлопнули. Да ну, это киперспортсмен, серьёзно. Я уверен, матч идёт. На 1000 рублей. Сколько вам 18 минут. Ну у меня. Но на, на монтаже там будет, конечно, подруга по Три секунды. Монтаж, 3 секунды. Ну да, можно так делать. Ты знаешь все видео? два часа видео было. Это там, где с модами играл. А я сделал офигенно тридцать минут. Четыре часа. Это не последняя как У меня два... Это не последняя как Потому что у меня 29 должен быть. Почему я еще не удился? Я не знаю. Ты уже хотя бы убить за этот ролик был. Да. Почему я как лох? Не знаю. Мне когда-то было 50 процентов пиццы они все обнулили. а он не не фартануло, не повезло. Не фартануло, не повезло. Цыганские фокусы. Ага. Цыганские фокусы от блогчена. Так. О, молоточек да. есть. А почему я молоточек не могу взять? Бан, дать. Бан за дать молоток. Будет молоток и дать, дать банк. Бан за молоток. И бан молотком блять. <laughs> а ч ты уже пятый левый лоб? Да. Я не знаю. Когда успел? Я не знаю, я читер. Блин, где все? По одному, тут по одному и надо бегать. Кого-то завалили. кого то, -то прихлопнули. Печально. И чё, кого-то прихлопнули? Здорово. Прихнуло? В смысле, да как? Офигеть просто. Клубиться? Не знаю. Меня сейчас чпокнут. Кто? Да еще хорошенько так чпокнут! Так да кто? Так да кто вообще посмеет это сделать? Какой? Где Монетки все. Монетки дайте пожалуйста. А вон монетка. О, монетки, монетки, монетки. Монетки! Монетки. О, монетки на кровати даже, нифига себе. Везде монетки. Монетки. Повезло, повезло. Монетки. Так, все. Если вам понравилась эта серия, то подписывайтесь то, на, ставь... на канал, ставьте лайки. Под... Заходите на мой канал, под... заходите uh -huh. на его, на Блокченово канал, подписывайтесь. Ну, хотя, ну, в принципе, так. Подписывайтесь на всех, короче. Да. С вами был Форсгейм и, и Блокченово. Всем спасибо, пока. И